Всем привет вы на канале как заработать в интернете и сейчас я тебе покажу как ты сможешь получить абсолютно без вложений 200 долларов поставить их в копии трейдинг на вот такой вот э, новой бирже из этих 200 долларов если э, трейдеры на торгуют, к примеру там в два раза больше будет у тебя 400 ты сможешь без проблем выводить на ютубе уже полно видео обзоров люди выводят деньги регистрируются здесь абсолютно без вложений получают деньги и зарабатывают без вложений можно сказать ничего не делают смотрите все полезные ссылки будут в описании вы переходите попадаете на вот такую вот страничку здесь вот приветственный бонус 100 долларов далее вы получите еще 100 долларов, когда вы заполните имя, фамилию, номер телефона, подтвердите регистрацию по электронной почте, вам дадут еще 100 долларов. А если вы пройдете КИС верификацию, э, блогеры говорят, что она проходится очень-очень быстро. Я еще не проходил, не успел, хочу с вами поделиться данной информацией. Проходите КИС верификацию, вам дают еще 100 долларов и у вас на балансе уже 300 долларов которые вы можете э, сделать копитрейдинг, отдать трейдерам, и они будут торговать за вас. И когда они увеличат ваш депозит в два раза, вы уже сможете выводить данные деньги. Все реально, все платится, вывод средств проверен. Тот блогер, который мне посоветовал данную биржу, он уже вывел отсюда 60 долларов без вложений. Без вложений 60 долларов вывел. Нажимаете вот кнопочку регистрация, прописываете здесь электронную почту, логин, пароль, подтверждаете пароль, здесь вы вписываете код пригласителя, мой промокод вписываете, он будет в описании, также промокод, без промокода вам не зачистят денег. Вписываете здесь промокод, подтверждаете по почте регистрацию вашу, далее вы попадаете в вот такой вот кабинет. Здесь в разделе, сейчас я вам покажу, в разделе там, где ваш будет никнейм. Вот у меня Байков. Вы там прописываете свое имя, фамилию, там номер телефона. Ну, разберетесь. Вам начисляют еще 200-100 долларов. Итого у вас будет на балансе 200, вот как у меня 200 долларов. Чтобы получить еще 100 долларов, вам нужно будет пройти здесь верификацию. После того, как у вас на балансе появятся деньги, вы переходите вот в копитрейдинг и выбираете здесь трейдера. Любого, абсолютно выбирайте любого трейдера. Я выбрал себе вот, вот этого, R-Trade, нажал здесь депозит, внес деньги, вот видите, у меня баланс по нулям. Вот я внес сюда 100 долларов депозит. И сюда 100 долларов я внес депозит. Далее, когда они здесь наторгуют денег, я смогу вот снять деньги. Вот видите, я могу сейчас снять 100 долларов, которые я внес. Ну, смысл не сейчас их снимать? Пусть он наторгует. Когда он наторгует, прибыль, я же вам говорю, когда вы увеличите вот эти вот 200 долларов, а кто пройдет верификацию, у кого 300 будет, когда у вас на балансе будет 600 долларов можете зарабатывать, ну, выводить деньги без вложений, также здесь есть вот партнерская программа вот будет ваша партнерская ссылка копируйте, раздавайте друзьям, знакомым и будете зарабатывать еще на партнерской программе партнерские деньги выводятся сразу же на кошелек здесь есть служба поддержки она отвечает очень быстро так что, всем советую присмотреться к данному сайту, зарегистрироваться и начать в нем э, зарабатывать. Вот есть поддержка. Пишите в поддержку любые вопросы, она вам быстро отвечает. И данный сайт, еще раз повторюсь, он платит деньги без вложений. На этом мое видео подходит к концу. Всем желаю хороших, больших заработков в интернете. Всем хорошего дня и всем пока.